всем привет я желтый мужик продюсирую продающие публичные выступления моя задача помочь вам говорить в камеру легко и естественно анекдот покупатель достаточно долго стоит в магазине выбирает вешалку обращается к продавцу а скажите еще дешевле есть Продавец. Да, конечно, в соседнем отделе. Гвозди. Ставьте свой лайк, подписывайтесь в паблик и давайте уже начнем говорить в камеру.